Этот мир, как эхо в горах. Если мы бросаем в него гнев, возвращается гнев, если мы отдаем любовь, возвращается любовь. Любовь не должна быть требовательной, иначе она потеряет крылья, она не сможет летать. Она пустит корни и будет прикована к земле. Она превратится в похоть. И принесет много несчастий и страданий. Любовь не должна ставить условий. Влюбленный не должен ждать от любви ничего, кроме самой любви. Без всякой награды. Без всякого результата. Если в любви есть какое-то побуждение, кроме самой любви, она не сможет стать небом. Снова она будет ограничена. Побуждение станет ее определением, ее границей. Ничем не побуждаемая, кроме себя самой, Любой безгранична. Сущий восторг, изобилие, аромат сердца. И если никакого стремления к результату нет, Это не обязательно значит, что результата не будет. Он будет и тысячекратный, Потому что все, что мы даем миру, Снова возвращается к нам. Мир, как эхо в горах. Если мы бросаем в него гнев, возвращается гнев. Если мы отдаем любовь, возвращается любовь. Но это естественное явление. О нем не нужно думать. Можно ему довериться. Все случится само собой. Это закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. К вам вернется все, что вы отдадите. Не нужно об этом думать. Все происходит автоматически. Ненавидьте, и вы будете ненавидимы. Любите, и будете любимы.